Друзья, предлагаю вам сегодня приготовить блюдо сицилийской кухни, которое называется «аранчини». Для приготовления нам понадобится рис, сыр моцарелла, любой твердый сыр потертый, панировочные сухари, яйцо, а также немножко черного перца, растительное масло для жарки и зелень петрушки для украшения ну что ж приступим прежде всего нам необходимо сварить рис для этого мы его предварительно промываем и опускаем в кипящую воду Рис варим до готовности, но ну, приблизительно 15 минут. Ну вот рис готов. Теперь добавим в него яйцо. и половину панировочных сухарей оставшуюся часть мы будем использовать потом когда будем формировать шарики поперчим и посолим по вкусу но у меня рис уже достаточно соленый, я солила воду перед варкой, поэтому я добавлю только перец. И теперь все тщательно вымешиваем. липкая масса, из которой можно будет формировать шарики. Теперь мы ее отставим ненадолго. А пока порежем сыр моцарелла. Моцареллу нарезаем на небольшие кубики для того, чтобы поместить их внутрь наших оранчений. Вообще, классические оранчение. Готовят либо с сыром моцарелла, либо с мясной начинкой. Также, мог, можно, также можно добавить э, и томатную пасту, и горошек. Ну, вот, на такие небольшие кусочки нарезаем. Лепим оранчини следующим образом. Берем немножечко риса. Вот столько. И делаем шарик. Рис очень хорошо слипается. Немножечко с усилием формируем шарик. И теперь делаем в нем углубление и кладем туда моцареллу и все это залепливаем таким вот. вот что должно получиться Теперь обваливаем в панировочных сухарях щедро, так хорошо, потому что будем потом жарить. Из 100 граммов риса получается 8 штук ранчини. Ранчини. Поэтому если вам необходимо большее количество, то пересчитайте на большее количество риса остальные ингредиенты. Теперь нам необходимо их обжарить. Обжаривать оранчини я буду на подсолнечном масле. Ну вот, масло уже хорошо разогрелось, поэтому выкладываем наши шарики. И постепенно переворачиваем, чтобы они со всех сторон равномерно обжарились. Ну вот, друзья, что у нас получилось? Аппетитные золотистые оранчини. Это блюдо нравится и детям, они с удовольствием его едят. Вкусно, полезно! Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И делитесь этим видео с друзьями, если оно вам понравилось. Всем пока!